Всем привет! Вы на канале "Как заработать в интернете". В этом видео я вам покажу кран, на нем можно зарабатывать криптовалюту лайткоин без вложений. На балансе вот у меня уже есть вот такая сумма. Это очень простой кран, очень легко здесь зарабатывать. В конце видео мы с вами выведем вот эту сумму. Также на этом кране присутствует конкурс. Вот разыгрывается два Litecoin. Чтобы здесь зарабатывать, первый способ заработка это, конечно же, кран Faucet. Здесь можно собирать 400 сатош лайткоина каждые 5 минут. Здесь мало рекламы, легко здесь зарабатывать. Разгадываем обычную капчу, ну как и на всех кранах. И зарабатываем 400 сатош лайткоина каждые 5 минут. Итак, вот еще одна капча, надо здесь Разгадать вот эту вот задачку 7 плюс 2 Сейчас страничка подгрузится Интернет почему-то сегодня плохой Итак, 7 плюс 2, 9 И нажимаем кнопочку claim Всплывающие окна закрываем Вот, 400 сатошеков я уже получил Далее Второй способ заработка Это просматривание рекламы И вот здесь 15 секунд посмотрели Заработали 179 сатошеков Нажимаем вот на вот эту кнопочку. Сейчас страничка подгрузится. Если вы видите вот такую вот ошибку, просто можно закрыть и нажать на другую рекламку и продолжать зарабатывать Сатоши. Вот здесь пишется подождите. Сейчас подгрузится. Вот таймер пошел. 15 секунд нам нужно здесь побыть на этом сайте. Если кому интересно, можете здесь зарегистрироваться, не знаю, что это за сайт. И вот когда время, время подходит к концу выпадает окошечко, разгадываем капчу и нажимаем submit и 120 сатошиков мы заработали. И объявления здесь обновляются каждый день. Далее здесь вот есть payment proofs, здесь вот люди выводят. Ну и я сейчас здесь отсюда выведу сатоши. Также здесь есть вот конкурс на два лайткоина до конца конкурса осталось вот э, 5 дней 9 часов за первое место дают вот э, 07 лайткоина за второе 035 ну и так далее вот здесь 25 мест можно что-то выиграть и здесь вот э, у кого больше поинтов то и выиграл также вот давайте сейчас приводу страничку внизу Пишу тут, вот, каждый просмотр рекламы дает вам один балл. Каждое заявление дает вам один балл. Каждый прямой реферал, которого вы пригласите, дает вам 5 баллов. Каждый депозит дает вам 20 баллов. Ну, если включить голову, под вот, поработать на этом кране, то можно, в принципе, здесь и заработать. Можно здесь опубликовать задание, к примеру на разных там буксах и приглашать людей зарабатывать за каждого 5 баллов и если вы займете вот первое место если вы хотите заработать 07 лайткоином и так переходим вот так здесь есть новости и помощь где тут у нас вывод средств нажимаем вот на баланс давайте сейчас назад переведу так где же у нас здесь вывести Foutset. Ага, вот дашборд э, переходим и здесь должна эта кнопочка вывести, вот она вывести сатошики. Здесь нам нужно вписать сумму, Вписываю всю сумму и здесь, как мы видим, можно выводить от тысячи сатош на фауцитпей. Это два раза собрать скромно. И перехожу на фауцитпей, копирую кошелечек лайткоина, где наш кошелечек лайткоина эфириум биткоин Дайкоин, вот он лайткоин копируем вставляем и нажимаю вывести так я продолжаю данное видео видим выплату мне одобрили также хочу заметить что здесь все платежи обрабатываются в течение 72 часов выплату я ждал где-то один день Вчера заказал сегодня вот вывод. вот она выплата на крипто кошелек фауза Pay. кран платит всем рекомендую также хочу еще раз напомнить за данный корпус вот видите осталось четыре дня 8 часов и здесь максимально можно выиграть если занять первое место получается 90 долларов ну, к примеру, первое не займешь, но вот, к примеру, давайте возьмем десятое место. Здесь надо набрать тысячу вот этих вот баллов, да? Тысячу, это ж вообще на изи, это очень легко. Копируем вот эту вот сумму, вставляем сюда 6 долларов, почти 6,5 половиной долларов. На изи, друзья, можно набрать, если включить голову и поработать на этом кране. На этом у меня все. Всем кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем желаю хороших заработков и всем пока!